Итак, если вы хотите увеличить FPS в Warface в два раза, то просто включите турнирный античит. Его вы можете найти в игровом центре, скачать. И перед каждым запуском игры просто включайте турнирный античит, и у вас FPS вырастает в два раза, как в меню, так и в игре.